Привет, ребята. Сегодня я бы хотел рассказать вам о своем пути становления 3D-фудожа. Все, конечно же, началось а, в детстве. Я родился в деревне Кресла Джей, Тампонский район, Республика Сахая Кути. Нас в нашей семье а, семеро детей. Я пятый ребенок. У нас было веселое, радостное детство. Вот, спасибо нашим родителям за это. Когда мне было пять лет. Родители купили приставку. То ли родители, то ли старший брат. В общем, он привез. Я помню этот момент, когда его привезли. Я его вижу. А как он выходит из а, ракеты? Речной транспорт такой был. Он входит, и в руках у него вот эта приставка Дэнди. И мы целыми часами играли. Помню одну и ту же игру. Марио, танчики вот это все, 8-битные игры. Туда и началось. Я очень любил играть в игры. И даже мне папа говорил, что у меня вот квадратная голова, и гладил меня вот так вот рукой, а как будто гладит квадрат какой-то. Игры компьютерные, получается, были моим первым шагом на пути к 3D. Следующим фактором, я могу сказать, были мои братья-старшие. Они постоянно что-то новое придумывали, творили. И одним из таких творений был мультик на страницах книги. Ну и когда перелистываешь, получается вот эти страницы, как будто бы смотришь мультик. И вот этот момент мне очень сильно запал. И я очень часто тоже рисовал такие мультики сам, самостоятельно. В целом, я любил смотреть мультики. Я любил Алладина там смотреть, сотни раз смотрел, наверное. Вот, и всякие разные ЧПДЛ и так далее, Волды мультики. А потом, помните момент, когда вышел пиксаровский мультик «История игрушек»? Вот когда я его увидел, мой мозг взорвался полностью. И я тогда понял, чем я буду заниматься, когда вырасту. Я сказал самому себе, я хочу делать такие мультики. Я хотел изучать трехмерную графику, но тогда еще ничего не было не было 3 3d студии макса и тем более у меня не было компьютера вот так и жизнь продолжалась без компьютера без трехмерных программ но желание никуда не пропадало. потом занимался спортом получается баскетбол волейбол параллельно еще начал изучать программирование Q -Basic и turbo Pascal. тогда я подумал еще может стать программистом у меня две, два пути было тогда получается: трехмерной графики заняться или программирование. В старших классах я больше программировал, даже участвовал в олимпиадах по информатике, но не занимал никаких мест. Вот я учился хорошо. В старших классах а на одни пятерки и четверки. Когда я заканчивал школу, все твердили, что да, ты по-любому поступишь. Я хотел поступить в ВОЗ информатики и математики, а подал документы, но не смог поступить. Потом еще на подготовительный поступал и через год тоже подавал документы, но тоже не смог поступить. Баллов не хватило, и все места занимали льготники. Но так как я не хотел оставаться в деревне, а я собрал вещи и и уехал в а, город. Сначала я жил у двоюродного брата. Я работал на него, он ставил стеклопакеты, я вместе с ним ходил тоже помогал ему. Вот он очень хорошо зарабатывал, но мне не платил ни копейки. Но я жил на то у него. Но какой-то момент зимой, когда заказы меньше стало, и в один момент он мне заплатил. А, Заработаю, за вот, да, дал мне зарплату, сказал, вот, возьми первая твоя зарплата будет. Я только обрадовался и думал, на что я потрачу эти деньги. Я тогда тоже у него на компьютере там играл какие-то игры. Получив эти деньги, я решил, давай-ка я эти деньги, я не буду тратить на шоколадки, сок там и так далее. Пойду куплю книгу а, и диск, Т точнее книги и диски диски по программированию вот и 3d studio max я как раз там нашел и книги купил по программированию и по трехмерной графике я помню Сидел днем как раз у двоюродного брата, у него дома, и это был такой яркий зимний день. И у меня в рукав два диска по программированию и по трехмерной графике. Этот момент запомнился мне тем, что это как в игре. Ты выбираешь себе класс персонажа. То ли ты эльф, воин или маг или целитель, типа такого. И у меня было два выбора, стать 3D-студией Максимом или программистом. Как вы поняли, я выбрал 3D. Я изучил книгу, которую я купил. Эта книга была от Кулагина, называлась «От фантазии к реальности». Эту книгу я прочитал от начала до конца по несколько раз. Все задания я выполнил, смотрелось коряво, я бы не хотел это показывать сейчас, но что-то все-таки получилось, и я был очень горд собой, то что я все-таки это сделал, да? Я не просто играю в игры, а что-то я могу делать в 3 d самостоятельно. Я тогда еще думал, что я могу все сделать в 3 то есть то ли даже могу сделать. У меня такая тогда была уверенность. Никаких идей что-либо сделать у меня не было. То есть я умею делать, но какие-то фантазии, чтобы придумать со смыслом какой-то мультик у меня почему-то не получалось. Вот, но ну, у меня плохо с э, идеей, что именно сделать. Большую части я делаю. Вот мне принесли ТЗ документ, где задание от э, Ада, и я написано, как все должно выглядеть. Я 100% его сделаю. Получается 3D Studio Max с книгой я начал изучать. В начале 2004 года, где-то в ян... январе, что ли, ага, и где-то просидел с этой книгой три месяца, потому что зимой а, работа по стеклопакету нету, двоеродным брат он сам а, этим занимался, там просто регулировка была, вот, а я сидел у него, а получается, изучал 3D Max по книге, то есть интернета тогда еще ничего не было, и поэтому по этой книге я несколько раз повторил одни и те же задания. А потом случайно я увидел объявление в э, газете. Газета называлась «Из рук в руки». Там было объявление «Требуется 3D-студия Maxer». И в этот момент мой путь 3D-художника начинается. Мне тогда было 19 лет, и я пришел на собеседование в компании Apple Diamond. Тогда я впервые встретил братьев Ушницких. Ребята, на этом все. Если видео вам зашло, ставьте лайки, пишите комментарии. Дальше больше. Ребят, далее я хочу записать видео про проекты, в которых я участвовал. Будет интересно. Ребят, подписывайтесь. И на этом всем пока. Пока.